Здравствуйте! С вами снова я, Ирина, менеджер по продажам компании БАРТ. Мы производим потолочные и фасадные системы. В этом обзоре я расскажу вам о потолочной системе экрана. Как всегда, начнем с панели. Сделана она из алюминия и состоит из трех элементов. Два боковых профиля и зажим. Эта конструкция производится нашей фирмой и не имеет аналогов. Одно из главных достоинств панели экран – это возможность для каждого элемента выбрать свой цвет из коллекции RAL или имитировать дерево. В верхней части панель экран имеет треугольную форму, с помощью которой она крепится к несущему профилю стрингеру. Надежность крепления обеспечивает специальный верхний фиксатор. Компания BART выпускает панели от 95 до 170 мм по высоте. Теперь немного о стрингере. В потолочной системе экран используется стрингер от системы Униформ, о которой мы рассказывали в одном из предыдущих обзоров. В чем же удобство этого стрингера? Во-первых, он шаговый. На нем можно устанавливать панели экран как с одинаковым расстоянием, так и разным. Также, используя специальные удлинители стрингера, можно создать волнообразный дизайн потолка. Во-вторых, на этом стрингере панели экран можно комбинировать с панелями униформ, что значительно расширяет возможности по оформлению потолков. И в-третьих, потолочной системе экран доступны специальные вставки комби 70, ППР-83 и ППР-35. Благодаря им конструкция становится закрытого типа, при котором не видно коммуникации над подвесным потолком. Ну и, конечно, в следующих видеообзорах я расскажу вам о других продуктах компании Барт. Следите за нашими новостями.